Приветствую наших дорогих подписчиков канала Дом у моря Таиланд. Также здравствуйте, случайные или постоянные зрители! Ну, подпишитесь уже, наконец, что вам стоит. Мы сегодня, вся наша дружная семья, находимся в парке NonGnuch Tropical Garden. А почему? А потому что правильно, бесплатно. Знаете ли, с годами в жизни в эмиграции любовь к Халяве не ослабевает. Так вот в этом месяце Нунгнуч объявил, что открыт, как раз вот когда разрешили открыть парки после второй волны, и все местные жители провинции Чунбури и район приглашаются посетить бесплатно. Надо лишь на входе показать какое-либо удостоверение, показывающее, что вы прописаны в этих в двух провинциях. Мы этим воспользовались, и вот мы здесь, и вы не представляете, насколько мы были потрясены изменениями, которые которые произошли в парке Мононуччка. И если вы тоже давно не были здесь, то приглашаю вас с нами. Удивляйтесь. Самый большой по всей Азии. Эй, <смех> чего? Тут уже пять лет нету. <смех> забодаю, забодаю. <смех> Я от радости хочу плакать. Ё-моё! <смех> Снял микрофон. <смех> 40 лет здесь не мальчика. конечно, но это в каждой шутке. Сколько лет мне были? Четыре. Четыре. Четыре точно не были, может, больше. Конечно. Уже на подъезде вижу такие изменения колоссальных. Я в шоке вообще. Найс. Nice. Так и хочется. International Airport. Да, да, да. Тут а, раз, размеры аэропорта вот этого всего. Но на самой аэропорт поменьше. Да, да. Чем парковку? парковка. Чем парковка да. Дезинфекция. Все кордоны пройдены, все проверки, температурные, регистрации, там, в программах слежения за перемещением людей. В общем, и мы на территории парка. А настоящие мандарины. Настоящие мандарины? Да. Это как в Сингапуре, да? На китайский Новый год. Вместо елки везде стоит мандариновое дерево. Но эти привязаны. Ну привязаны, и там тоже привязаны это в основном. Ну вот я смотрю, многие гуляют по парку без масок. Может, мы тоже так? Вот. Вон люди ведут. И иностранцы, и тайцы. Я сниму. Вот. Я сегодня побрился же, не зря. Мне там в комментариях в видео написали, что я с бородой похож на ети. Не очень старого такого, да? Не очень седого Йети. Кактус-гарден. Настоящий, конечно, зайка. Это все настоящее здесь. Это настоящие. Это не палочки, зайк. У этого кактуса, у этого вида кактуса такие колючки, а у другого кактуса другие колючки. Здесь просто много разных кактусов, но они все настоящие. Ау, да мне больно! Ну так ты не накалывайся. О, зашумело, система полива работает. А, такая система не полива, а это система повышения влажности. Гидрация. Гидрация. Сейчас придумаем слово на ходу. Класс. Смотри, еха Сад в небесах по-русски написано. Ну и, конечно же, слоники. Покормить слоников стоит 40 батов. Что на этих слониках покататься? На слониках покататься? А тебе их не жалко? Им же тяжело ездить. Возить кого-то. Они гигантские, они сильные, а мы человечки слабые. Ну, не знаю, пускай лучше слоники да? сами по себе, пускай будут. Лучше их смотреть и кормить. Кататься на них лучше не надо. Вообще в Таиланде последние годы идет такая тенденция, что перестали использовать труд слонов для катания туристов. Перестают многие площадки. Даже вот у меня на работе в аквапарке там буквально первый месяц был слон после открытия, а потом решили все-таки это пойти ну, в общей традиции любви к животным это мы даже, тоже брать. Это больше, наверное, мне кажется, продавили иностранцы, которые стали посещать все больше и больше. Я не говорю последние годы, а прям десятилетия. И они, естественно, начали бороться за права животных. Я помню, когда еще мы сюда приехали в первый год, слоники ходили по улицам, их можно было кормить. И вот начиная с того года слонов стали убирать из улиц, и уже стало все меньше и меньше слонов деревень. Но что сделали иностранцы? Они согласны поддерживать э, слоновие фермы, но только чтобы там слоны были как в живой природе. То есть они просто ходят по лужам, по речкам, купаются, слонов можно чистить, мыть. Кормить, то есть, но никакого катания. Ну, то есть правильная движуха это не кататься на слонах, а смотреть на слонов, кормить да, слонов, ухаживать, ухаживать за слонами. Да, можно с ним фотографироваться и обниматься, но у нас натуральная, как бы, естественной среде. Какая большая красивая экспозиция. А это слушай от разных монастырей, походу, да? В январе 2020 -го года был отзыв Sky Garden. Вот эти вот висячие сады. И были установлены 9 самых знаменитых изображений Будды со всего Таиланда для того, чтобы гости, все, кто посещает Сад Нонг ну особенно буддисты, могли им помолиться, поговорить со своим любимым изображением Будды. Здесь их, я так понимаю, они все знаменитые, но самые знаменитые – это изумрудный Будда из Бангкока, из королевского дворца. Ну и я видела, что да, тайцы приходили, снимали обувь и поклонялись. спрашиваю ты помнишь про Сингапур он такой конечно я помню что там даже в аэропорту было красиво да да и стены вот эти вот из травы ну в Бангкоке там на первом этаже то было какая много где конечно просто когда это в парке вот так вокруг все в траве все натуральная трава вообще красота вы что стоите скромно бегайте ждем ну или ходите я от радости хочу плакать потому что мне так здесь нравится от, от, красоты. От, красоты. От, красоты. от красоты слезы на глазах, да? Вот ты не знала, да, что такой парк есть красивый? Mm -hmm. Ты маленькая была, когда сюда ходила, не помнишь уже? Его зовут Китипати. Китипати? Да, точно. Он хочет обнимашек. Куда у тебя такой сюсю к кактусиком По появилась знаю почему я вообще видимо ну возраст к земле потянула нет но цветы да видишь их много красивые а кактусы они прям какие-то такие хорошенькие хорошие или кто пап прочитай неуквен раптор Какая какая милая хищная зверюга. Птица с когтями. Вообще я, когда впервые увидела, что в ночи поставили вот эти вот фигуры, а тогда это были только муравьи, помнишь? Гигантские. Гигантские муравьи. Ты что Помнишь, это лес жирафов? Зебры там, страшные тигры какие-то длинные. То есть... Ну, ну так... то есть не один, не два, а прям табун, <смех> табун зверей. Ходить в ночь, смотреть на бетонные какие-то вот эти гипсовые статуи, зачем? Ну, а сейчас они <смех> уже в итоге, в так... да. да. Органично прижились, и их стало еще больше. И я так думаю, что они просто для детей, вот как раз вот для такого возраста, чтобы было интересно, потому что ну, детям, откровенно говоря, все эти цветочки, ну, так себе, ну, да. удовольствие. Да. Поэтому они, таким образом, мне кажется, заполучили детскую аудиторию. Хромоги. Хромоги. А они сами придумывают название. Хромогизаврус. У них нет таблички, но я знаю, как их зовут. Анкилозавры. Ну ты молодец какая. Ну-ка давай посмотрим анкилозавров. Да не анкилозавр, а так ты палозавр. А, точно. А ты откуда знаешь? Ну, я увлекался раньше диазаврами. ладно. Ах, вот оно что, вот оно где, вот, вот эта площадка, вспомнил. ты вспомнил? Ты не ошибаюсь, здесь раньше э, надо было ловить уточку, и там номер попадался, и можно было что-то на ну, Аттракционы были, а да. Хорошо, провин... одни игрушки помнят, он же был маленький. Ага. Провинциальные аттракционы, ну вот это первая такая площадка а -а -а. с различными скульптурами. А здесь, где мы находимся, здесь раньше был зоопарк, Минезу, Минезу. Мин... Но Тут не, было, есть, не было второго этажа. Да, но мы не спустились. Может, он Пойдем вниз. Пойдем. Сколько труда вообще в это все вложено, ты представляешь? Да. Ну, зря этот, это самый богатый парк в Таиланде же, да? Да, конечно. И не только в Таиланде. Вообще он самый большой во всей Азии. И, по-моему, входит в десятку лучших парков вообще всего мира. Ну, заслуженно, я думаю. Да. Но, говоря, самый богатый, я имел в виду все-таки. Мы еще дойдем... В смысле, семья владельцы. Ну, да, из самых богатых в Таиланде. Мы еще дойдем до их коллекции машин. Он, Кирилл, ждет очень сильно. Да. Здесь вообще все мои увлечения. Динозавры, я ими раньше увлекался. Сейчас машинами увлекаюсь. А тут все есть это. Растениями еще не увлекаешься? Нет, пока что. Но не думаю, что, да. что когда буду, буду проходить по биологии, растения буду. Оригинально. Ой, горилла. Гориленок. Гореленок. Заячка моя, ну пойдем. У нас еще весь парк впереди. Мы еще на самом деле только на входе потоптались. Прошло 2 часа. <смех> <смех> это, наверное, только 10% парка, да? Да, и вот, -вот здесь вот был этот мини-запарк, но, как видно, его нет. Он перенесли, был, он дал. Да, ну, конечно, да. может. Сейчас, может, найдем Там дальше. был парк бабочек. но это прям совсем ну, дело. Он древний, такой, древний, да, древний. прям в деревенском <смех> стиле такой был. На, на, на земле были Правда. эти деревянные ограды из палок, и там бедные животные сидели. <смех> А, нет, это я думал, это свин. Ладно. Вот она, главная Нунучевская площадка. Butterfly Hill. И упоротые тигры. Водички взяли. Стоит там логотип Нунуча. Да, и видишь, забрендились. Наконец-то, спустя 40 лет, они решили сделать себе логотип. Ну... Я знаю, что на это бы сказали. Ведущие, логотипологи России. Но не буду их цитировать. Детки нашли себе игровую площадку. Пересидели во всех машинках. Но, наверное, мы дальше пойдем еще да, по парку ходить. Там еще много всего интересного. Где-то я этих ребят уже видел. Семейство Рангутанов. Все, все урожались. Натурал. <связи> все, показали все, все Давайте а все. сюда. По воздушным мостам пойдем. В сакуре. Так к нему спускаться надо, мы ну, как-то. Конечно, не очень понятно, как по ночью передвигаться, то есть, нету какой-то такой одной стандартной схеме, то есть иди вот по этой дорожке и обойдешь все. Тут э, кто, кто куда хочет, тот туда и идет, и поэтому такая путаница. А вот здесь не ходил, тут не ходил. А вот еще вот тут надо спуститься обойти, а потом обратно подняться. Я вообще считаю, что гиды, даже раньше, которые водили экскурсию по Нагнучу, это вообще это мега профессионалы, потому что не запутаться, не потерять группу и запыхаться, все это рассказывать, это мне вообще кажется, это была самая адская, наверное, экскурсия в их жизни для туристов красивая, для гида тяжелая. Но с гидом, конечно, да, коротко и ясно. Минимум три часа, говорят, закладывать на эту экскурсию, если особенно брать вот этот маршрутный автобус, по парку кататься. Но если как мы гулять, то он весь день, прям вот весь день. Как мы фотографируемся, я уже показывал одну передачу, вот еще раз покажу, просто не могу не нарадоваться, потому штатичку страшно, конечно, когда его так оставляют тяжелая достаточно камера, но зато можно на стол повесить. Ой, классно, слушай. Такие молодцы, что у них здесь везде пешкодные вот эти вот навесы. Следующая наша локация, это сад машин. Вау! Так, подождите, я точно знаю, что мы там сейчас вот там <залипнем>, залипнем и надолго. Так же, как я точно знаю, что не всем наверняка зрителям будет интересно смотреть обзор коллекции автомобилей парка Нунгнуч. Поэтому предлагаю выделить его в отдельным блоком, запустить отдельные передачи, смонтируем, выложу. Ссылочка будет здесь. Ну и переходите, кому интересно, смотрите и возвращайтесь обратно в это видео. Какая красота! оленя Ну и мы нашли, куда перенесли мини зоопарк ну, лучше. Вот он здесь, рядом с коллекцией автомобилей. Что ты ему за Он сейчас тебя в говорит, забодаю, забодаю. Давай знакомиться. Хочешь, он тебя это пугает рогами. Да дал. Носом? Носами они какой миласка. А здесь жуткий лес. Лес жуков. О, о блин. Как она меня напугала. Нет. Да вон на дерево залезла. Кто? Ящерица. Вам не страшно среди этих жуков? Нет. Нет, не боитесь? Не очень. Тебе очень? Да. А боже, коровки же он красивый. Нет, они откладывают тлю. Или они едят тлю. Или они тлят. Или они не очень. Они едят тлю, вообще. Что ты? Что это такие? Тебе страшно? Нет, просто. Жуки вонючки какие-нибудь. Вот жук-носорог. А у тайцев есть бои. Не только петушинные, но еще и вот таких жуков тосорогов И тоже там ставки делают. Да Смотрите, ты что? Не трогайте скульптуры, пожалуйста, а то у них уже везде и так носы обломанные, угу. лапы из арматуры. Так-то здесь красиво. О, ну и вот здесь вот те самые толпы различных животных. Совы, лемуры, полосатые жопы. И все это скульптуры. А, слушай, у меня такое впечатление, что здесь при парке Нунгнуч есть какая-то художественная мастерская. И поделки своих студентов, они вот куда их девать, да? Они вот заваливают вот так вот весь Нунгнуч толпами. Ты смотри, что это вообще? Ё-моё, ничего себе! Вот этого я здесь не видел. Вот это я давно тут не был. Это, Огонь! Это. Кто это? Тегазава! Огонь! У меня прям вообще просто. <свят> Удивление такое. Вот! В смысле, что? <свят> <свят> я, я реально удивлен. Посмотри, гиганты какие. Что? Вот теперь я чувствую, что я тут давно не был, блин, я, я к этому не был готов, я серьезно говорю, я помню вот этот вот водоем, красивый парк, вот этот вот, Френч а, Гарден или как-нибудь да, называют да, его. Да, да. Но ну эти, а теперь в Френч Гарден заставили динозаврами, ничего необычного. Да, ничего необычного. Нет, да, с точки зрения, то есть как бы идеи непонятно, блин, офигенно все вообще, все равно. Вы только не вздумайте как это Как принцесска встать на цветочек На листик Он провалится Не надо, не надо Для России мы сделаем Лускхан Ну привет Чего это за животное То есть вы хотите сказать мне что Это Один к одному вы размерами делали Вероятно, судя по Размерам как ты, Кирилл, считаешь? Ты знаток динозавров? Ё-моё, это какая! Так вот, ты знаток как знаток динозавров ты как считаешь? Они один к одному Ну да, скорее всего, потому что тот же палазавр он примерно такой же, как я видел на картинках. Что тут экскурсии можно в это познавательные водить, да? Девочки, пошли в долину динозавров, я довольно еще смотрю. На зайка? Я хочу уже домой. Домой. А мы прошли только полпарка. Не, конечно, справедливости ради нужно сказать, что мы видели и покруче. Движущихся. Да, но меньше. Но меньше, конечно. Мы ездили в Каоя и жили там в отеле, который стоит из палаток. И у этого отеля был еще рядом парк с механизированными динозаврами. И видео туда я не сделал на канал. Вот лежит в архивчике. Надо его достать. Громадина. Да, от такого не убежишь. В тени авираптора решили присесть. Но ну, ночью же не тот. Но это плохо или хорошо, это лучше или хуже? Просто по-другому. Ну да, это просто по-другому, потому что все, кто приезжал сюда много-много лет подряд, имеют возможность каждый год сюда возвращаться и смотреть что-то новое. Ну, по крайней мере, новые скульптуры точно. Я не знаю насчет, будут ли еще сады делать новые. Согласен. А кстати, в сад кактусов, который сейчас на входе, раньше был именно вот здесь. Огромный зубатый тиранозавр. В общем, есть одна проблема в парке. Не везде есть точки с продажей воды. По парку пробежал. Дети? Спасибо, Еды ну, там что-то и было поесть, но я думаю, сейчас важно попить, да? Да. А, курай, пожалуйста. Нонгнуч кактус-гарден. Ты помнишь этот кактус-гарден? Такой маленький парк был под крышей. Они его просто разнесли побольше и натыкали динозавр Но, как я вижу, там еще работы идут, его достраивают. О! заскочили в кофе шоп потому что очень хочется есть. Ура! Еда, смотрите. Первый работающий шоп. Да хоть что-то, в других вообще ничего не было. Хватай булку, да. Что? Везде ничего не ели, такие, бегали, бегали. Так все интересно было. Булк каких-то набрали неполезных. Ладно. Сейчас еду напряженка из-за карантина. Потому что я рассчитывала на кафе в этом, в машинах. Ага. Думала, уже там можно будет сидеть, перекусить, но закрыто было. У вообще много закрытых кафе. Ну понятно, нехватка клиентов как бы это. Не подготовились, мы с собой не взяли. Что, нормальненько вам? Да. Ну что вам воды хотя бы дать, а? Да. Пожалуйста. Что симпатичный какое-то, да? И вкусное. Кофе с булочки, да, хорошо зашло. Надо было есть с утра. Вот когда мы приехали в парк, сразу же там на входе поесть, у них какая-то столовка там. Мы есть. же всегда так делаем. Куда бы мы ни приехали, мы сначала едим. Да, в этот вот. раз решили походить. Нарушили сначала. традицию. Слушай, ну да, проблема то, что дальние кафешки из-за того, что немного людей не работают, там, либо ассортимент совсем маленький. Но ты знаешь, вот когда мне в аквапарке говорят, что у вас такой большой аквапарк, ходить не переходить, я теперь буду им отвечать: сходите в ночь. Я стоптался сегодня. Причем, я стоптался второй раз, когда пошел искать кафе. Лучше. Лучше? Лучше. Правда, потратили почти 700 бат. Совсем по две булочки. Булочки, кстати, очень легкие. Прям вообще воздушная и воздушная. И два кофе. Что-то дороговато, конечно. Но зато есть уже. Не хочется. И стало веселее, да. Бесплатный вход, да. Бесплатный вход, да. Не умеем мы бесплатно. Надо было с собой брать курицу да. и яички, и когуречки в газетке. Ну, красота же! И стало вечереть, стало прохладней, свежее. В общем, пока бесплатно, нужно приезжать сюда к 5, до 6 каждый день на час. Аллея динозавров. Мы так быстренько мимо нее пробежали. Территория очень большая. Мы там были далеко, на горе. Потом она вот здесь вот с змейкой дорога спускается, едет здесь. Различные везде динозавры, каменюки. Кактусы. Ну и в общем, там ходить не переходить на самом деле. Я думаю, туда нам не стоит идти. Мы запаримся. Там надо ездить на вот этих вот автобусах. Да, вот он, красеет. То тогда я не видел, чтобы там кто-нибудь пешком ходил. Очень большие эти расстояния. Поэтому эту часть с динозаврами мы скипанем. Самое основное мы уже увидели и пойдем дальше. Это что за Стоунхендж? Кстати, копия Стоунхенджа там есть. Мы до нее так и не дошли. Вот, а это что-то другое. Мне кажется, здесь вода будет. Думаешь? Древняя штука такая, аммониты. аммониты, да, правильно, аммониты. А там и написано на аммониты, похоже на Ты Видишь, что, как много всего, да? Да. А мы такие мимо быстренько, поверху, поверху. Ну, это надо быть очень большими любителями, конечно, динозавров. Да. Ага, я нашел его, старый сад кактусов. Вот он. Когда-то он был такой, да? Да, да, да. И достаточно было, все ходили, фотографировались, бежали дальше. Все, как бы что еще надо? Нет, теперь надо ноги стоптать, чтобы это все пройти. Не шучу, конечно, но это в каждой шутке. Вот мы проходили здесь внизу, теперь в обратную сторону поверху идем. И перед нами открывается очень знакомая для всех картина. French Garden. Тут внезапно среди животных всех этих чеди. Как думаешь, тут кто-то похоронен? точно нет <смех> я говорю, сальвадор дали отдыхает дайте любят так поплотнее так все что они знают где-то видели ну ты знаешь это, однажды побывав <смех> на богатом китайском мероприятии я думаю что китайцам нет равных когда рядом соседствуют и а, в одном ряду и микки маус и потайские трансвеститы <смех> и всевозможные вообще. какой-то бэтмен там был. <смех> в общем не то есть это во всей Азии, да, любовь к блесткам. Чтобы было всего много и богато. Кутайцев вот. вот все-таки, я думаю, что вижу, что не так. Без переборов. Вот Микки Мауса тут не стоит, поэтому не так. Ну пока мы движемся, наверное, к самой узнаваемой фототочке э, парка. Тебе как вообще? Твои, твои впечатления от изменившегося на англичане? Прям другой абсолютно парк. Мне кажется, если кто-то не был здесь 15 лет, то не узнает. Но труднее всего, мне кажется, будет гидом теперь водить экскурсии по этому парку. Потому что он гигантский. Если раньше нужно было рассказать историю парка и несколько цветочков назвать, то теперь нужно что? Каждого динозавра рассказывать. Мне кажется, что все равно в парк динозавров водить навряд ли будут, гиды международные, которые водят на станок туристов. Все-таки такое дополнительное активитие, оно больше рассчитано на внутренний турист. Да, то есть там таятся с детьми, любят вот на этих всех динозавров ходить поглазеть. Но да, теперь возможно разделить гнуч на несколько экскурсий, потому что в один день все это посетить ну, крайне. Сложно, вот мы сейчас прошли ну сколько, ну, ну больше половины конечно, но еще больше много половины, осталось. Но мы конечно нигде долго не задерживались, то есть в основном что мы сделали? Пару фоточек и все, и дальше пошли, то есть мы не рассматривали, ничего ну не да. читали. Вот она, вот когда-то давно, я помню, там еще Будды не было и можно было на деревянном настиле просто полежать, отдохнуть. Что все делали, и иностранцы, и тайцы, кто приходил сюда. А вот вид тот самый, со многих фотографий проспектов много лет, со многих личных фотографий туристов, все виды замечательные, вот там же был Кромлих, я помню, ой не Кромлих, Стоунхендж, а вот он, да, Стоунхендж, точнее его копия. Вот такой парк новый Gnuch. Вобрал в себя все, что можно, лишь бы только было все красиво, комфортно и вообще можно было фотографироваться, отдохнуть и много раз сюда прийти. На этом просто парк закрывается. Силы на самом деле нас не покинули, мы бы еще гуляли. Но мое мнение, наверное, я уже такой old school. Мне, конечно, нравился первый вариант больше. И вот сейчас, оказавшись здесь, я смотрю вот на то, что когда-то было, и мне это мило сердце, мои воспоминания. Если вам тоже нравился прошлый вариант, напишите в комментариях. Если вы за все эти статуи тоже напишите в комментариях, будем знать. На самом деле старый, старый вариант, он просто затерялся в ну... новом. Да. Да, но он есть. <смех> то что посмотрели мы только половину сада вот ровно половину поэтому второй заход для меня вот эта половина это начало с чего начинался нонг ночь и я прям должна обязательно сюда сходить поэтому мы приехали на второй день так давай еще раз мы вот находимся здесь да то есть мы были в садах висячих garden in the sky вот она площадочка вот это вот Сад бабочек, вернее гора бабочек, до французского сада дошли, в автомобили здесь, выставка автомобилей, динозавры, огромная площадь, ну и вот дальше у нас что сегодня? Начнем по порядку, начнем с сувенирного магазина. Самое главное. Да, да, да. Ладно, пойдем, разберемся. VIP Car for Rent, за полторы тысячи можно в аренду взять и покататься. Здесь же проводят свадебные церемонии, я думаю, что еще очень много всего заточено под то, чтобы вот свадьбы возить, фотографии а, делать. Красивые. Вот это вот огромная суверка, насколько. Да, это. раньше здесь было шоу слонов и тайское шоу, культурное, национальное. Вообще другое здание было, его, по-моему, перестроили. Да? Ну, там трудно было назвать здание, вообще-то это был навес, Да, такой небольшой. Ничего себе размерчики. самый большой слон во всем саями. В общем, надпись гласит, что по легенде тот, кто пройдет под слоном, у того будет удача, счастье и сила. Поэтому такого слона специально здесь возвели и можно под ним проходить, загадывать желания, как обычно это делается в Таиланде. Я пошел. У меня есть желание. Иди сюда. Или ты желание еще не придумала? Ты свое выноси, я а? Говорит, Ты свое желание выноси. Говорит, я свое пронесу. Сгадала? У нас есть непозволительная роскошь. Мы можем по очереди, по одному проходить. Ты представляешь, раньше тут какие -то толпы были. Просто прогоняли автобус. Хобот слону, не отломайте, дети. Хотя тут не написано, что нельзя сидеть. Это огромное здание при входе. Есть новое шоу слонов. И прямо отсюда начинается этот пешеходный мостик, да? Собственно говоря, отсюда вот можно и начинать по всему парку идти. Пойдем? Да, да. Дети! <режиссери> <смех> <смех> Потому что это с Яну там лазит, а это дядя. Золото. Я <служит> а -а -а -а. Он кокосики замотал <смех> в мешки, чтобы кокосики никому на голову не упали. Какие они, да? Продвинутые. Прошаренные. Сразу же в мешки собирают, да, да. потом мешок завязывают на продажу. А вот они. Это не кокос. Что это? это? не кокос. Ты же видишь, не кокос. Ну, не кокос, да, это что другое. Вот что, достать хочешь? объявление было что если мы заберем какой-нибудь семена то что то дайте ссылку на <свят> <свят> о как вкусно пахнет маракуей пахнет вкусно да слушай он пахнет э -э, джетфрутом джетфрутом я знаю, у Кирилла есть очень классное приложение. Спроси у нее, что это. Пахнет мандарином или нет? Пахнет манго? Пахнет какой-то вкусняшкой. Да. Давай, Кирилл. Сейчас спроси у нее, что это. Похоже, это пальмировкут. Пальмировкут. Пальмировкут? Да. Я так знаю, что это То есть вы поняли лайфхак, да, как ходить по парку нонгнусь? Гида не надо, просто у Алисы все спрашиваете. Это не реклама, я сама сегодня только узнала, что Кирилл, оказывается, так у нас обогащается знаниями. Вот эти белые, да, я ела в десертах. Они продаются, где кокосовое мороженое, на фудкорте, в терминале я такое ела. А тайские сладости в разных-разных чашечках лежат. Шарики, и непонятные да, ерунды. Да, и непонятные, но я знаю, что, Органического это, что это от пальмы что-то, да. Я говорила, вот это вот пальм, пальм сит или что-то я говорила, в общем, меня понимали. Оказывается, вот это, вот эти вот белые штучки я ела с мороженым. Ну вот, просветились в, в верни на место. Там подписано даже? Это что-то на латыни. <смех> Непонятно. Ах, вот она, эта площадка для проведения мероприятий. На каком празднике mm. мы здесь были? Мы здесь были дважды. По-моему, дважды на Лойкратонке мы здесь были. А вот тут устанавливаются столы, там по периметру вокруг стоят, ну, Еда. еда, да, типа мини кухни и по центру вот сцена, а за ней было же фонтаны были, да? да Там подсвечены И спуски, чтобы воду опускать. Да. На другой стороне озера резорт. Класс. Как интересно в остаться переночевать. переночевать. Да, я думаю, как везде. Как везде Сто, на отшибе. Да столько отелей везде, по, на озерах, там в джунглях. Мы тоже я к тому, что ну, в 6 все ушли, все, закрыли, выключили. Ты такой, ку-ку. Э, а -а -а. <смех> <смех> <смех> я иду все эти километры без единого знака, сколько еще и куда идти, понимая, что... Ну есть еще к чему стремиться в Нунгнуче. Хотя бы к оптимизации каких-то названий, знаков, расстояния, куда и сколько идти. С другой стороны, очень удобно, что сейчас в парке Нунгнуч везде эти пешеходные мосты прям над всем парком. По сути, можно... Хоть он и очень большой, можно перебежать по этим мостам из одной локации в другую, в принципе, достаточно быстро. Если знать, куда бежать, если ты хоть один указатель найдешь, я нашла несколько указателей на тайском. Ну, понятно. Так, что мы бегаем? во-первых, вот здесь многим, наверное, может быть уже узнаваемое место, как и вот тот вход. Мы специально пробежали в другую часть парка к старому въезду, к старому входу, чтобы найти сад орхидеи. как-то он еще пока не нищится. Вот ту самую площадку с орхидеями. Так, вот это уже более знакомое многим поколениям потайских туристов сад горшков. сад горшков да здесь рядом раньше сидели обезьяны которые, с, с которыми можно было сфотографироваться еще помню обезьяны любили хватать по команде женщин за все места на потеху ха ха ха ой какая обезьянка а вот сад орхидеи мы не очень узнаем вот он вроде же здесь да где-то вот это же он же да Э, ну да, <с> ну был он. Ой, ну может так, пока нет туристов, просто порядок, ну вот. Ну выглядит как заброшенный уже немножко. <с> Акцент, конечно же, сместился на другую часть парка, поскольку вход совсем в другой стороне. Вот они, первые их пробы расставить <с> возможные скульптуры, да? <с> Что вы делаете, дети? Это кусок бетона. Я поговорила с рабочими, говорю, а где орхидеи? Флауэр, флауэр, орхид. Они такие, чего? Такие типа изреди девушка, откуда ты пришла? Их тут уж пять лет нету. А Мы дикие старые туристы. Мы помним, что вход был здесь. Мы даже сюда, все. Мы как собака, которая наконец-то добежала до старого дома, который перевезли на новый дом, а она все равно вернулась в старый. Да, да, да. Мы тоже вернулись в старый, но на самом деле, 4 года мы здесь не были, да, и 4 года назад они еще были, поэтому... Да, конечно, ничего мне не ответили, они не говорят ни на каком языке. У, куда ты полезла? С попугаем. Да, здесь можно было с попугайчиками фотографироваться, точно. Еще тигры были, видишь, это вот. привязко. Кольцо. Кольцо для тигра. Тигра цеплять. Ты все не оставляешь надежд у них узнать, да? Я картинку показала, говорю, вот это где? Они сказали, там. Волшебная тайская там. Да, да, да. И ту народ, если кто-то из вас умеет писать приложение, я нашла для вас просто огненную должность в Нонгнуче. Написать интерактивную карту, приложение. Продать Нут Гнучу, потому что они очень богатая компания и наверняка просто ленятся это все делать. Та-дам! Ну есть орхидейки. Здесь есть во второй части. Там. Вот это все. Это Это сад бромелиевых? да. Я вообще не в теме, я помню орхидеи, все, конец. как бы орхидеи это цветы, а не трава. А -а -а. Ой! Вот я дремучу. А вот это что? Немного было у вас в Магадане орхидей, да? Да, да. Ну дальше куда? Карапаями. Обычно ходили карапаями. Вот и мы пойдем карапаями. Здесь обитает рыба гигантская рапаема написано. С другой стороны, там, где специальный загон. Ух ты, даже какие-то туристы есть. смотри-ка, Все в желтеньком. Как ты? Организованная группа туристов. Ты можешь к ним подойти и тебя за свою примут. Ну если только у них сейчас обед. Мы прибыли на следующую локацию. О, смотри, они сидят. О. Кто проживает на дне океана? Арапайма. Ух! Вот это да. Скорость. Ого. Ого. Мимо. Мимо. Ничего себе она ест. Так вообще крокодил. О, ничего себе! Ух. Ты испугалась? Да Смотри, как они резко вообще Да, они просто всасывают воду угу. Ну у нее нет зубов Ну нет зубов, но она, она как как сомик Как сомик, ну ничего себе там это, она заглатывает Так резко, быстро еще, вообще ужас Все Все поймали Все Тащи. Держите. Деда, держите. А. А, Здравствуйте. Рапайма. Здравствуйте. что там спросил, Кого купить? Рапайму? Да нет, я сказала, она кусается или нет. А, can bite? Can а, bite? Can bite <laughs> one. Can buy one. Ну мы съедим да. за, месяцок, за месяцок. Разом вот одна рыбка, 20 батлов. Давай, Кирилл, ты будешь кормить, ладно? Тебе какие-то большие попались, Кирилл, робаймы. Ну, собрались толпой. толпой. Все, держишь его. Так, если она укусит, я то она потянет меня, да я не не улечу. Ну, просто дальше и немножко это, по пойти на дно, чтобы она доела ее. Я О, я не попала, мимо, промазала. Все, все, конец, конец, съела. Да не будут они веревку. Веревку они уже хорошо знают, они на нее не кидаются. Жалко. Арапаймы людей кушают? Нет, зайка, не кушают людей. Значит, нужно с ними плавать? Нет, ладно. Лучше не надо. Вот, три маленькая рыба. Почему вот этих мелких рыбок арапаймы не едят? А потому что они живые и успевают убегать от нее, понятно. Но здесь, по-моему, самые большие особи, всего до 2 метров размером, а говорят, что встречались и до 4 метров вот эти вот гигантские. Пресноводная рыба где-то из Латинской Америки и считается живым ископаемым. Явление нашла, что будет преследоваться по закону, если кто-то что-то здесь сорвет. А, нельзя с собой вытаскивать, да, растения? Сверка с картой. Ну, орхидеи должны были быть там, где мы и были. А так вообще осталось немного. Все буквально еще вот один сад итальянский, муравьи гигантские. А тут еще башни где-то есть. О, смотри. В лучшие времена здесь так. А в Паттайе, кажется дождь. А это предыдущая башня, да? Отсюда сверху как раз муравьи выглядят хорошо, да? Как муравейник, реально. О, динозавры. Вон Кого там ловите? Вон она, эта птичка-истеричка, Привет. Подуло реально холодно? Дождик приближается, я прям вижу, он идет ближе. Наверное, надо уходить, но ну и вообще не было бы грозы. Мы же тут находимся на самом верху железно железном объекте, представляешь? Ну тут есть этот а, защита, громоотвод, молния. Он видишь? Молнии улавливать, чтобы. Но все равно ушути, я считаю. Так, боюсь, мы уже красивых фоточек не сделаем в этом саду сегодня. Красота. Сразу как комфортно стало. Правда сера, да, не очень красиво для видео, но да. зато гуляю вообще не хочу. И прохладное, свежо, и солнце не светит в глаза. Красиво, вам тут нравится? Платье красивое, тетя. А, а сейчас здесь как будто муж на и жена. Это для молодоженов, да? Как будто бы бесед. Они... Мраморные? Похожи, Похожи. Да. Да. но мрамор. По цвету. Но все равно клееные, видишь? Кроме муробьянные деревья. Деревья бонсай. А... Нет? Нет? Нет? <с1> <с2> ну, Бабу, Я помню такие в, это, в Сингапуре, в, в, этом, в Garden by the Bay. Это были бабабы. У меня подруга привезла такие привитые растения и продает их в России, если кому надо. Такие прям? Дома могут расти? Да, дом продает. Клево. Так, вот здесь тоже нужно пройти на удачу, Таня. Обязательно загадай <с2> желание. А куда говорить желание? А в микрофон, в микрофон, раз, раз. Самые трудные первые 40 лет жизни мальчика. Ну как бы, а что? Харламову можно? Алло, алло. А мне нельзя? Между прочим, все эти статуи построились для того, чтобы их изучать. То есть здесь как можно больше видов, почему стоит, чтобы детям показывать, чтобы дети изучали, какие бывают животные, как они выглядят, размеры там, образовательные. Да, и что бывают мальчики, а он коровы-девочки, там вот такое вымел коровы. Ну да, кстати, и наличие мамонта вполне логично, есть динозавры, есть современные животные, вот мамонт должен быть. настоящая карточка футпорта мы все-таки решили потратить немножко денег внуче и сели покушать у девочек каупат тебе вкусненько зайками Очень. Угу. с чем с креветочкой да вот ну она традиционный под тай в общем не стали ничего мудрить. Вот взяли то что знаем и любим мукбанк я все жду когда мы будем снимать мукбанг вот яна вообще умеет снимать мукбанк ты покажешь, класс? Ой, дайте поесть Берите камеру, дайте, Берите поесть. Камеру, дайте поесть Съедобно? Ну, не съедобно. Ты все-таки нашла орхидеи, да, к закрытию? на же так быть в саду орхидеи и спотаться Ну не сезон, они поэтому сюда принесли ко входу их Чтобы вот как бы Вот немного, но есть чтобы все увидели. Так, ну что, мы поели и попили. Как всегда, самый последний уходим из парка. Да, дождь не случился, но хорошо, что стало пасмурно. Мы узнали, что здесь есть подсветка. Да. Ну, теперь уже точно конец. И вот давай расскажи по итогам второго дня все-таки, теперь какие впечатления? Лучше? Ну, теперь я точно знаю, что я консерватор. Вот как бы шоп был бы к месту сейчас вовремя. Жалко, что поздно выходим. Так и что, вы консерватор, Татьяна, и... Да, что весь этот новодел не особо меня впечатлил. Ну, лично тебя. Лично меня это вообще не впечатлило, но справедливости ради, дети с удовольствием пришли второй раз только за, за этими скульптурами. Они уже сегодня сказали, ой, я так люблю это место. Уже да, все. Поэтому И в третий раз будут бежать в припрыжку. Да, приходится смириться с суровой правдой, то что немногим нравится ботанический сад без вот этих вот аляпистых фигурок. Но по я International Exhibition Center. Там хоть одна выставка была, ты знаешь вообще? Ну, я не Нет, или не он слышу. такой свежепостроенный какой-то. Ну, как не, мы не следили, может, что-то было. И дождь собирается. Сейчас будет. Сейчас ливанет. Окей, на этом все. Во-первых, хочется выразить огромную Они навряд ли увидят, но все равно огромную обязательность администрации парка. Но ночь. Парк очень крутой и очень круто, что они сделали бесплатный вход в такие на, к, тяжелые ковидные времена. Все местные с, с превеликим удовольствием туда сходили и мы теперь показали еще и вам. Спасибо, что были с нами. Пока. пока Так, ну что, а вам понравилось? Да! да! Ну, хотим еще по... идти сюда. И я тоже. Ну ладно, хорошо, придем.